Всем привет! С вами R4 Тигар. Ну сегодня мы хотим создать классную тему, если вы, конечно, очень много лаков соберете, конечно соберете, я верю в это. Тогда мы откроем новый проект. Какой проект? Интересный проект. В смысле интересный? Да какой же он? Узнаете в следующем видеоролике за вас лайк. Ну и подписка на канал. Ну а вам что-то вам. Приятного просмотра. Ага, приятного. Слушай, когда наберу очень много лайков, то я сам все сделаю. Да ладно, я тебе не верю. Ты не сможешь это все произвести. Да поверь же ты мне, зрители, пожалуйста, ставьте лайк, напишите в комментариях хэштег #р4 хэштег ры 4 не медленно. я все Прям тут исправлю, покажу свои рыбочки. тут вообще э, классно. Ну что ж, давайте тогда вас проведу к чаю пить. Ну нет, мы как-то недолго хотим пить. Мы уже хотим уже идти. Идти так быстро, вы чего делаете? Да вот уже двери. Можно уже выходить. Да не что! Не, я тебя не пущу. Не, не, не, не, не. Да блин, дай выйти. Не, не, не. Ты останешься здесь. Ясно тебе. Вот, блин. Игорь, что ты задумал? Да вот он, возьми себе. Это вот ты можешь построить ему классную башню. Ты же что делаешь? Давай ты будешь строить. Эх, ну ладно, ладно, ладно. Посмотрим, как это все работает. Поешь, что-то ну, хочется, отстань от меня, пойду помогу. Р4, не, я помню Р4. Нет, я. Там да, мне все равно пошел вон. Да пошел ты вон, Что ты делаешь? Да пошел ты вон. Р4, что ты хочешь? Я тут макс риск строю. К тебе уже идут. Кто идет? Да вот они. А то пошел вон, вон я помогу. Эм. Р 4 Привет, Р 4 Привет тебе, тихор. Эй, я хочу тоже помочь. то да, я сказал, уйди отсюда. Так что вы уссорьтесь снова за своем. Помогите лучше построить. ладно, ладно, помогу, помогу. Я не против. Да вроде бы дело продвигается. Уга, я же тебе помогал. Слушай, ты. Тигр, ты ему вообще не помогал. Я тут вообще где? Ты просто загорал. Да в смысле я загорал. Слушай, ты. Да хватит уже. Р4, что еще вам? Ты еще не сломал. Не сломал. То да, извините, извините, все, давайте строить. Подставил. Подставил свой лайкосик. тогда смотри. Уау, мы построили. А вот эти вот штукабельные, а, нужны? Да посмотрим. Ух ты. Так, она уже упала. И смотри, шедевр. Спасибо тебе, Бум. Я теперь настоящий король. Ага. Ух ты, ⁇ -мо ⁇ больно как-то. Не, давай я то. Вы что делаете? Вы все сломаете. Да, Макс Риск. Все нормально. Снимаю. Тигр, ах ты такой, на, получай. Эй, -э -э, все успокоим, все нормально. Ры, четыре, не мешай. Мы с ним разговариваем, смотри, что он сделал. Мое золото, а. Тигр, бу, да все, меня уже. Вы достали, да, я пойду своей дорогой. дорогой. Ну, может, навестишь нас, да сейчас. Куда мы идем? Да, все, да, уже уходи. Ну, все уже, да, стало мне. Посмотрю, что будет дальше. С вас, конечно, лайк, подписка. давай пока тебе. Я тебе открою. Спасибо большое. Ну что, всем спасибо за просмотр. Мне уже Р4 отпускает. И всем удачи, да и всем пока.